Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Барков Кирилл Владимирович. Я врач-ортопед-хирург-амблатовый из клиники Центра профессиональной стоматологии в городе Тула. Сегодня я в очередной раз посетил учебный центр компании Мегастон и посетил очень интересную лекцию Жаркова Александра Литовича о направленной, направленной костной регенерации. Хотелось бы сказать большое, сказать слова благодарности Центру Мегастол за, как всегда, качественное и интересное обучение. И особенно хотелось бы ответить, отметить Александра Витальевича Жаркова, который является известным профессионалом и, можно сказать, гуру в этой области. Всегда очень интересно пообщаться со столь продвинутым человеком, перенять какую-то часть опыта. Большое спасибо еще раз.